Всем приветик! Сегодня тема. Так, сейчас, секундочку. Сегодня тема по поводу чувств. Чувства женщины. Так, и давайте сюда. Вот сюда вот чувство женщины. Окей, сейчас испытывает чувство женщины. Или хотела бы испытывать чувство, о чем мечтает? Чего желает. Ну, что все. Сейчас, секундочку. Так, давайте посмотрим. Чувство женщины. Смотрим. Чувства женщины. Семья. У женщины есть своя семья. Находится в своей семье. Той, которая родилась, и ту, которую создала. И также, если смотрят именно те женщины, женский пол, которые не замуж, женщина хочет узаконить свой... Я бы сказала, бы не брак, потому что брак это как бракованный, а именно союз. Мечтает, чтобы официально был союз. Оформлен. Так что у женщины сегодня все чувства, все мысли о семье. Всем пока!